Меня вообще собираются спасать или нет? Пиздец! Гоу со мной! Да, сука, бомж, я здесь всё это слышал! Это дрыщ! Быстрей, пиздец, блядь! Что это за палка сбоку? Ну чё, суки, кого я... Бомж, ты даже не представляешь, каких ты дров наломал. Ты, наверное, не думал тогда, на что ты подписываешься. Зачем ты бедал меня? Я же был тебе как отец. Просто я понял, что нельзя быть злым к людям. Нужно по-доброму к ним. Заткни свою пробитую пасть. Ты, сука, не знаешь, через что я прошел, чтобы выкормить тебя. Вспомни свое прошлое. Вспомни, кем ты был раньше. Вспомни. Сыночек. Ты такой для меня хороший. Сам понимаешь, сейчас война. И я накопил тебе на теплую шапку. Носи ее с удовольствием и надеюсь, что тебе никогда не будет холодно. Спасибо, мама. Я тебя так сильно люблю. Снять твои харты. <звы> твои <звы> Ты вынуждаешь меня прибегнуть к единственному выходу. Полностью отчинить тебя... Блять! Пожалуйста! Не делай этого! Сука! Только в гробу пролежал неделю, и тут блять на тебе! В аду, сука, с пидорами-чертями сонадынь, вся пинь-хазуна, да хуй соси!